Здравия друзья. У нас на в Телеграме есть канал Search Energy, и на нем выкладываются все свежие новости. Практически каждый день новая информация о том, как происходит именно работа по сборке генератора, по выточке деталей, вырезке деталей и так далее. Вот включаю видео. eso Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео стало вам полезным.